Через несколько минут начнется конкурсная программа. Каждая песня наполнена смыслом. И то, как ее исполняют конкурсанты, это невероятно. Сложно передать те эмоции, те впечатления и то, что происходит здесь через объектив нашей камеры. Но поверьте, все, все внутри дрожит. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот нас... Я представлю сначала Председатель Российского союза молодежи, член общественной палаты России Краснорусский Павел. Очень приятно, Павел. Скажите, солдатский конверт, насколько вот важны такие фестивали проводить сейчас? Мне кажется, чрезвычайно важно, я хочу сказать огромные слова на благодарность в адрес правительства Ставропольского края, потому что сейчас молодежь, а посмотрите, сколько много молодых людей сейчас в зале присутствует, очень важно э, прививать дух патриотизма, любви к своей малой родине, смотреть на настоящих подлинных патриотов нашей страны, которые не на словах, а на деле э, создают атмосферу э, патриотизма, Создают условия, чтобы молодой человек совсем по-другому относился к своему прошлому, настоящему, самое главное, будущему. Смотрите, в этом году масштабы расширились. Теперь мы, я мы скажу смело, да, уже по солдатский конверт, который проходит уже 29 раз на Ставрополе, Международный называется. Вот насколько это сейчас значимо для нас? Но на самом деле у нас давно была задумка провести в формате «Россия-Беларусь» солдатский конверт. Но, к сожалению, пандемия тут нас в 2020 году подкосила. В 2021 году тоже не получилось. А в этом году мы уже решили, несмотря ни на что, обязательно провести его в формате союзного государства. И мы видим, как это круто и здорово получилось. Расширять будем границы? Обязательно. Посмотрим, может быть, на следующий год сделаем в формате ЯС. Спасибо вам большое. Присаживайтесь в зрительный зал. И... Друзья, вот уже совсем считанные секунды звездное жюри подходит на свои места. Мы видим Лариса Долина, Руслан Олехно, Олег Газманов. Посмотрите, как их встречает зрительный зал Дворца культуры и спорта. Денис Майданов, Ольга Кормухина. Сейчас жюри займет свои места, и, думаю, и начнется уже конкурсная программа. Мы начнем наслаждаться нашими любимыми патриотическими песнями. Участникам нужно будет показать все свои таланты. Показать. Он будет действительно ярким и зрелищным. Свет погашен. Концерт начинается буквально через три секунды. На эту сцену выйдут ведущие вечера Кирилл Калинин и Лейла Лайпанова. И все участники, и вот уже первые звоночки, мы с вами прерваемся. Приятного вам просмотра. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Искренне рад вас всех приветствовать. И в первых словах хочу поблагодарить правительство Ставропольского края, Министерство культуры, Союз молодежи за то, что все эти годы э, держали руку на пульсе и создавали кадр за кадром, главу за головой. Такой замечательный фестиваль, который сейчас... Именно в этом году приобрел особое значение, потому что это фестиваль патриотической песни, и всегда даже военнослужащий может 30 лет защищать страну, быть готовым к войне, но все-таки мир. И с другой стороны, рано или поздно для военнослужащего наступает тот период, когда он должен воевать за свою страну. Так и в музыке, так и в литературе, и в культуре. Сейчас этот фестиваль ⁇ Солдатский конверт ⁇ приобретает в этом году особое значение. И я благодарю всех, кто его создавал, я благодарю всех зрителей, которые ежегодно сердцем, с этим фестивалем, и благодарю за Ставрополе в целом, за такой мощный патриотический дух. Спасибо огромное. И второе, хотел бы сказать, что именно сейчас фестиваль важен, потому что очень сильно все поменяется и в геополитике, в экономике, и, конечно же, в культуре. На место тех артистов, которые себя показали не с лучшей стороны, а вернее, совершенно с негативной стороны, на место тех артистов, которые покинули нашу страну, будучи все эти годы украинскими артистами, мы этого не скрывали, и мы всегда давали им возможность выступать на наших сценах, зарабатывать и даже становиться звездами, иметь большую аудиторию. И сейчас они начали пользоваться этими аудиториями против России. Вот такие мы добрые русские, и всегда открываем свои сердца и души, а потом оказывается наоборот. Поэтому... Целый большой пласт сейчас в культуре – это вакансия. Вакансия тех мест, тех сердец, тех голосов, которые создает вот такой фестиваль «Солдатский конверт». И мы вчера встречались, общались с ребятами, участниками. Я искренне всем пожелал не сдерживать себя, быть по-настоящему субкультурными, быть уникальными. И как Оля Кармухина тоже сказала – не сдерживайте свой личный драйв, вот когда оно прямо вот на самом, на самом кулаке, на самом рубеже твоих эмоций и чувств, вот тогда рождается по-настоящему артист, новый, уникальный, которого полюбит и Ставрополье, как его родители, скажем, этот фестиваль, так и страна должна увидеть новых героев, которые родятся здесь, на этом фестивале. Я желаю удачи и смелости всем его участникам. Спасибо. Уже через несколько мгновений мы услышим всех финалистов и совсем скоро узнаем, кто же станет лауреатами и обладателями Гран-при в 2022 году. Ну и разумеется, поможет определить лучших из лучших наше звездное жюри. Дорогие друзья, хотел бы, чтобы вы поприветствовали. Сегодня конкурсантов оценивают. Председатель жюри, который сегодня конкурсантов оценивает в режиме онлайн, народный артист РСФСР Лев Лещенко. Народная артистка Российской Федерации Лариса Долина. Народный артист Российской Федерации Олег Газманов. Народный артист Республики Беларусь Анатолий Ермоленко. Заслуженная артистка Российской Федерации Ольга Гармухина. Заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Олехно. Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. Я думаю, многие из вас все в основном помнят эти строки из знаменитого фильма «Офицеры». До слез, до мурашек традиционно пробивают эти слова. Тысячи солдат погибли на фронтах Великой Отечественной войны и пропали без вести. Да, действительно, почти в каждой российской семье есть родственники, пропавшие в годы войны без вести. Узнать судьбу многих из них уже не представляется возможным. Но в каждой семье, безусловно, зажигают свечи памяти о них. На сцене Андрей Щебуняев, Ростовская область авторская песня зажгите свечи Зажгите свечи в этом зале от всех негаданных тревог мы вспомним тех кого нет с нами а все кто здесь, Храни вас, Бог, зажгите свечи. В этом зале звучит минута тишины. Вы в сорок пятом загадали, Что больше не было войны за верность рода. теряли За слезы жены и матери что не дождались сыновей и залпы больше на земле не прозвучали. Зажгите свечи. В этом зале, чтоб больше не было ни разлук Посмертно выданных медалей Пропавшим без вести родных Зажгите свечи в этом зале Вечно потерял Зажгите свечи в этом зале, Зажгите свечи в этом зале, Зажгите свечи в этом зале. Дорогие друзья, конкурсные прослушивания завершены. Теперь перед экспертами стоит задача определить победителя, которых мы узнаем завтра во время закрытия конкурса на Крепостной горе города Ставрополя. Узнаем, кто получит гран-при фестиваля конкурса патриотической песни «Солдатский конверт-2022». А Сейчас мы приступаем к церемонии награждения дипломами фестиваля. Для приветствия и награждения финалистов проекта на сцену приглашается заслуженная артистка Российской Федерации Ольга Кармухина и заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Алихнов. Добрый вечер, добрый день, Ставрополь. Сегодня прекрасный праздник, сегодня прошел этот замечательный конкурс. Все артисты, которые выступали на этой сцене, Каждый из них достоин победы. Вы знаете, мы получили большое количество эмоций, положительного настроения. И каждый из вас молодец, каждый из вас победитель. Я искренне аплодирую вам. Спасибо огромное за творчество, за музыку, за любовь к родине, за патриотизм. И дай Бог всем хорошего настроения, крепкого здоровья и мира. Спасибо. Я думаю, что главные слова мы скажем ребятам, когда будем общаться с вами. Вот сейчас, после окончания этого гала-концерта замечательного. А мне бы, друзья, хотелось вам сказать такую вещь. Я как выпускница... Гнесинки всю жизнь имела для себя примером Елену Фабиану Гнесину, которая ездила по стране в страшные годы разрухи после Гражданской войны, она собирала в глубинке самых талантливых детей со всей страны. И они в итоге стали цветом нашей музыкальной культуры. И мне кажется, что замечательно то, что именно на Старопольской земле проходит этот замечательный фестиваль, простить за автологию. И именно, я считаю, регионы России дадут нам ту новую, свежую, молодую, талантливую кровь, которой так не хватает в нашей русской культуре. Для награждения финалистов проекта на сцену приглашаются народная артистка России Лариса Долина и народный артист Республики Беларусь Анатолий Ермоленко. Я очень давно не была в вашем городе, в вашем краю. Я ужасно скучала. И слава богу, что мне предоставилась такая возможность. Вы знаете, я хочу сказать, что петь песни военно-патриотического содержания, и патриотические песни, довольно сложно. Здесь очень важно понять характер песни, не переборщить и не недопеть. Очень многие сегодня показали, что они понимают смысл этих очень важных для нас сегодня песен. И я ужасно этому рада. Спасибо. Добрый день, добрый вечер, дорогие сябры. Сябры — это значит друзья. Я уверен, что мы... Были, есть и всегда будем настоящими друзьями. И я хочу, знаете, я послушал сейчас с удовольствием выступление конкурсантов. И хочу сказать, вы знаете, какая все-таки красивая, глубокая, умная, нежная народная песня русская. Любите свои песни, любите свои песни, и тогда нас никто не победит. Для награждения финалистов проекта на сцену приглашается народный артист России Олег Газманов. Всем привет! Для меня большая честь быть сегодня с вами. К сожалению, я без галстука сегодня, потому что прямо с самолета, с гастролей прибыл сюда. Честно сказать, для меня просто некоторые песни были потрясениями, и даже скупая мужская слеза показалась слегка на моей бороде. Вот. И я что хочу сказать? Спиной как-то все. Как не крутись, кому-то этим самым спиной. Но очень хорошая реакция с зала. И эти песни, особенно сейчас, крайне нужны. Я потом, если будет такая возможность, с вами совсем поговорю, может, как-то потюнить где-нибудь, что-то подскажу. Но вот все, что я сейчас слышал, было значительно лучше всех моих предположений. И некоторые номера просто очень хороши. Они закончены, просто, очень профессиональные, очень классные. Так было в России с далеких времен. Чем выше давление, тем крепче бетон. Спасибо всем. Благодарим вас. Теперь можем наградить ребят дипломами фестиваля конкурса фестиваля «Солдатский конверт-2022». Андрей Щебуняев. «Ростовская область». Друзья, на протяжении всего фестиваля с нашими финалистами в качестве наставника работала известная певица, участница проекта «Голос», преподаватель Московского института культуры Этери Беряшвили. И сегодня она дарит зрителям и участникам свою авторскую песню «Моя Россия». В которой я живу, подаривший миру множество идей. Нет границ таланту в ней и мастерству, силе духа и величию людей. Эта сила может всех объединить, даже тех, кто не в России был рожден. Каждый гений, да связующий нить, на которую нанизан миллион моя россия Так сердцу удар передавать ощущение силы, веры и огня неразрывность этой нити не прервать. Здесь росли все те, кто смог перевернуть ход истории до глубины веков, кто прокладывал другим надежный путь и пожертвовать собою был готов. Моя Россия. Именно имена обладателей почетных званий лауреата и обладателей гран-при конкурса патриотической песни «Солдатский конверт». До встречи на крепостной горе города Ставрополя. Спасибо вам! Солдатский конверт 2022 завершён. Это был невероятный вечер. Каждая песня тронула душу всех сидящих в этом зале. Были слезы, потому что в каждой песне исполнители затрагивали то. Что было в каждой семье это сложно не прочувствовать друзья это было невероятно но все-таки победителем все не могут стать это конкурс и вот кто станет лучшим мы узнаем завтра на крепостной горе на закрытии фестиваля конкурса патриотической песни солдатский конверт 2022 поэтому не пропустите будьте с нами на телеканале свое тв в 17 50, включайте нас, смотрите закрытие. И вы узнаете, кто же станет победителем. Ну а мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире своего ТВ. Оставайтесь с нами.